Ракетоносец Ту-160 научили стрелять назад. Модернизированный стратегический российский бомбардировщик Ту-160 будет первым в мире самолетом, вооруженным ракетами обратного старта, сообщили в Минобороны России. В январе дебютный полет совершил первый построенный с нуля Ту-160, самолет оснастили новыми системами управления вооружением модернизированными двигателями, обновленной авионикой и бортовым радиоэлектронным оборудованием. Кроме того, на бомбардировщик установлена радиолокационная станция заднего обзора. Она позволит Ту-160 применять для самообороны ракеты обратного старта, — сообщил источник РИА Новости в оборонном ведомстве. Такие ракеты класса «Воздух-воздух» по цели указания хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся за спиной Ту-160, отметил источник агентства. По его словам, применение РЛС заднего обзора наиболее целесообразно на тяжелых бомбардировщиках. Это маломаневренные машины, которые могут не успеть развернуться носом к противнику, подчеркнул собеседник агентства. Ранее в США прокомментировали полет первого российского Ту-160. В публикации издания The Драйв" отмечается, что данный самолет может использоваться в дальних миссиях, например, в Сирии, а также с арктических авиабаз. Издание допускает, что Ту-160 могут получить новое оружие, в частности, дозвуковую крылатую ракету средней дальности ХСД или гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности ХБД. Газета уверяет, что имеющийся у России флот Ту-160 является небольшой, но боеспособной силой.